Всем привет! И снова и очередная игрушка. В Steam нашел. Э, у меня там есть еще список игр, на которые сделаю, сделаю обзоры. Это вроде как бы тоже для программистов. Может быть не совсем, но здесь э, нужно думать, составлять какие-то алгоритмы и все такое. Сейчас посмотрим. Игра, как вы видите, называется Algobot. Можно, можно выбрать язык. Он есть русский. Это не наш, и это не наш. Какой-то из них китайский, какой-то какой японский. Наверное. Вот, короче. Короче, короче. Игра Алгобот. Я в нее чуть-чуть сыграл. Вот буквально раз, два, три, четыре, пять. Пять э, уровней прошел. Ну, а дальше я так подозреваю. Э еще не один уровень. А, вот, смотрите, вот карта. Вот мы сейчас находимся здесь, походу потом сюда, сюда, сюда и аж сюда. Короче, сейчас мы на свалке. Давайте начнем с первого задания, чтобы вы посмотрели, э, что это все такое. Итак. О нет. Они отправили мне алгобота первого поколения к тому же. А мне казалось, что хуже, чем есть, уже быть не может. Вот получается наш Алгобот. Что ж, привет, Алгобот. Я твой персонализируемый автономный линкатор. И буду направлять тебя. Можешь звать меня просто Пал. Палка. Ой, прости, я забыл, что у тебя нет интерфейса вокализации. Подарок судьбы, как говорится. Давай-ка калибруем тебя и иди за мной. Итак, что тут надо сделать? Смотрите, вот получается наша дорожка... Дорожка, дорожка. А, куда мы выставляем наши команды? То есть это у нас. Поместите эту команду в очередь, чтобы алгобот сделал один шаг вперед. А это у нас получается использовать эти команды, чтобы алгобот повернулся на 90 градусов влево или вправо. Соответственно, смотрите, чтобы пройти вот этот вот путь, то есть нам надо добраться до этой точки, нам надо раз, два. Два раза вперед. Вот, два раза вперед, потом налево, потом один раз вперед, потом развернуться направо и два раза вперед. Вот, в принципе, первое, что у нас тут, а, это справка небольшая, это я проколикаю, а, вот, а, вот, это первая задача, соответственно, давайте выполним ее. Ну, здесь у меня уже стоит, так как я этот уровень уже прошел. Вот. Очередь команды и движения вперед теперь калиброваны. Ну, это как бы получается обучение идет. Вот. Так, целевой результат, лучший результат. Окей, следующий уровень. Так, следующий уровень. Алгобот, смотри, что там на конвейере. Мы должны помочь этому несчастному обломку встретить свою судьбу. Куча мусора. О, опа, кого это ты называешь несчастным? Чудненько. Жми на выключатель и запускай конвейер. Давай быстрей. Короче, смотрите, здесь добавляется еще одно, одно действие. Кнопка. По этой команде Алгобот выполняет свое главное действие, то есть жмет кнопку. Получается, у него главное действие это нажимать на кнопки. Короче, что мы тут видим? Нам нужно раз, два, два раза вперед пойти. Потом развернуться направо. Нажать кнопку. Развернуться налево, налево. Вот. И пройти два раза вперед. Собственно говоря, что я здесь и сделал. Прямо, прямо, направо. Нажал кнопку. Опять направо, направо. Ну, не налево, а направо поворачивался. Ну, без разницы. И два раза вперед. Запускаем. То есть, эти уровни я прошел. Сейчас мы пройдем до того уровня, который я не прошел. Ну, я не начинал. В целом, в целом, пока выглядит, что довольно-таки простенько. Я сам, когда прошел первые три, наверное, или четыре уровня, что-то смотрю, ну, такое. Вроде как бы и не очень, да. Но на самом деле, отзывы по этой игре положительные. То есть, хорошие отзывы большинства игроков. Соответственно, дальше, я так понимаю... Это все усложняется, и усложняется, вы увидите как. Смотрите, в третьем уроке добавилась команда «Развернуться», то есть на 180 градусов повернуться. Здесь задача какая была? Пройти, нажать эту кнопку, потом развернуться эту кнопку и выйти вот сюда. То есть, судя по всему, вот, вот эта вот, э, линия, да, на которой мы размещаем команды, э, то есть есть какие-то, я так понимаю, ограничения. Вот. И из-за этих ограничений, скорее всего, нужно будет придумывать какие-то хитрые алгоритмы, да, чтобы это все выполнить. Вот. Потому что память у алгобота, наверное, не резиновая. И какой-то килобайт или два килобайта памяти есть на команды и все. Так, это мы продвигаемся дальше. Дальше, так, следующий уровень. Так, здесь у нас, смотрите, здесь уже появляется нечто новенькое. Здесь уже появляется такое понятие, как функция. То есть в функции. Ну, давайте я это сейчас все уберу. Короче, что нам надо сделать? Смотрите. Нужно пройти два раза вперед. Повернуть направо, пройти вперед, нажать кнопку, развернуться налево и так дальше. То есть здесь показывается, что есть какая-то некая очередность действий. То есть одни и те же действия нужно повторить как минимум раз, два, три раза. Вот, для этого, для этого. То есть это все у нас вряд ли поместится вот в эту строку, в одну, да? Значит мы можем воспользоваться функцией. То есть с помощью функции мы можем выполнять одни и те же действия. Какие у нас одни и те же действия Ну в данном случае смотрите Нужно пройти вперед Раз, два Дальше развернуться направо Поворачиваем направо Дальше пройти опять вперед ой ой ой ой, -ой, -ой. Это я не сюда Это давайте функцию Функцию запишем Дальше, дальше Повернуть направо, пойти вперед Потом нажать кнопку и потом развернуться налево. И дальше точно такие же действия. Опять. Вперед-вперед, направо. Вперед нажать кнопку, развернуться налево. Значит, смотрите, делаю так. Перетягиваю функцию в эту ячейку. Запускаю. Вот он прошел, нажал на кнопку и развернулся. Значит, надо повторить функцию надо остановить повторяем функцию вторую соответственно он пройдет сюда развернется и повторим третий раз функции он развернется и дальше один раз вперед вот вот так вот а ну-ка попробуем выполнить то есть добавилась функция уже поинтересней. задачку. задачка идем Нажимаем кнопку Разворачиваемся и идем вперед Есть, прошли Так, давайте следующий уровень Это получается, прошли Какой уровень? Четвертый Лучше резать до 12 А мой какой? А мой 10 Ну, я даже лучше сделал, чем, чем Кто-то Так, теперь что это? Я вроде еще не проходил. Алгабот. Какой-то мерз, мерзкий мерзавец сбросил это барахло с конвейера. Какое барахло? Где барахло? Не вижу. Ладно. Будь так любезен. Подбери его и положи на место. Хорошо. О! Новая команда. Алгабот возьмет и понесет ящик, если стоит с ним рядом. А эта команда. Алгабот поставит ящик, который несет на конвейер, если стоит рядом с ним. Я так понимаю, вот это ящик. Значит, что нам надо сделать? Нам надо пройти вперед два раза. Раз-два. Дальше повернуть налево. Пройти вперед. И получается взять ящик. Дальше. Развернуться. Вот тут мы развернемся. Пойдем вперед. Дальше повернем налево. Потом опять пойдем вперед, потом повернем налево, опять вперед, и получается сбросить ящик. И по потом надо выйти, развернуться и выйти, короче. Так, давайте попробуем запустить, что получится. Но эта задача еще не закончена. Так, взял ящик. Угу. Вы переместили. Ай, блин, да. Не сюда, не сюда. Надо было. Э, вот ещ еще ставить команду. Давайте еще раз. Да, надо было два раза здесь переместиться. Короче, как мы видим, команд Что? Что-то я за. Подожди, я взял ящик, развернулся. Блин, вот я чуть-чуть перепутал. Вот тут надо. Так. Взял ящик, развернулся Назад, развернулся Есть Положил ящик, еще получается Получается еще надо развернуться Раз, прийти сюда, два Развернуться, три, четыре, пять, шесть Ну короче, еще сколько команд надо выполнить А места у нас уже нет Значит оптимизируем Значит, повторяющиеся действия вынесем, вынесем функции. функцию. Итак, какие у нас действия повторяющиеся? Вот. Когда мы находимся здесь, нам надо развернуться. Значит, вот, разворачиваемся. Не понял. А, надо остановить выполнение. Разворот. Потом идем вперед. Потом поворачиваем налево. Потом два раза вперед. Раз вперед. Два вперед. Вроде все, да? Ну да. Теперь теперь заменим. Заменим. Где у нас такая последовательность? Вот она. Заменим на функцию. Теперь это можно... Я правой кнопкой кликаю. Удалить. Удалить. Так. Правильно ли я удалил? Да. Значит, смотрите, берем ящик и вызываем функцию. Функция нас разворачивает. Идем сюда, сюда, сюда, сюда. И стали вот тут. Вот тут нам повернуть надо и пройти вперед. Положить. И опять воспользоваться функцией. Функция нас вернет сюда и дойдем сюда. Теперь, теперь повернем налево и два раза вперед. Вот так. Пробуем. Ой, ой-ой-ой, что-то... <къем> а, Ага, вот здесь же неправильно. И идем вперед. Раз, два. Поворачиваем налево. Все, по-моему, все. Ну, как видите, уже пятый уровень, и уже мы тут не то что впритык, но места уже мало для команд. Выполняется функция. Есть, выполнен. Ну вот и все. Летит он в темной глубины космоса. Там достаточно бактерий, чтобы запустить жизнь на какой-нибудь бедной, ничего не подозревающей планете. Получилось. Так. <с�ёв> Ух ты. Целевой результат 14. А я использовал 18 команд, а можно было за 14. Хм, как видите, даже тут уже есть на чем подумать. Ну да ладно, сейчас посмотрим, что там в следующем уровне. Так, что у нас тут? Хи-хи. Я меня тут поломанный дроид-строитель. Что-то перевод кривой. Которого нужно утилизировать. Ага. Будь так добр, разберись с ним, хорошо? пал. Ничего нет проще. Джемини, оставит это мне. Заработал, Габот. Не забудь открыть шлюз. Ну, Но новых команд нет. Ну, добро. Нет команд, а что надо взять? А, что надо сделать? Надо взять э, ящик, бросить его сюда. Потом перейти сюда, нажать кнопку и аж сюда. Ого. Так, давайте попробуем сначала набросать... Раз, два, поворачиваемся повер... направо, идем вперед. Раз, два, повернулись направо, пришли вперед, взяли ящик. Дальше развернулись. Дальше вперед. Напр... вперед. Направо, вперед. Бросить ящик. Дальше развернуться. Вперед, направо, потом два раза вперед, вперед, ой-ой-ой, вперед, развернуться налево и нажать кнопку и место под командой закончилось. Ну давайте найдем, найдем какую-нибудь последовательность действий. Какую? Развернуться вперед, направо. Развернуться вперед, направо. О, вот, смотрите, я вижу уже. Развернуться вперед, направо, вперед. Развернуться вперед, направо, вперед. Вот, тогда делаем вот такую последовательность. Знаешь, развернуться, вперед, направо. Вперед. <к NXT> Получается раз, два, три, четыре. Четыре команды убираю их между ними функцию ставлю и то же самое здесь да? развернуться вперед направо раз два три четыре. есть две функции потом вот здесь мы нажимаем кнопку потом поворачиваемся направо и вперед запускаем Так. эта функция отработала опять функция ну вроде нормалек нажимаем кнопку улетает в космос ящик 100 я еще не умер кто это кричит непредвиденный поворот событий Ладно, с корабля долой и сердце вон Получается, э, можно было за 14 команд сделать, я сделал за 17. Ну, как видите, что-то с меня алгоритмист не очень. Ну да ладно, давайте еще пару заданий. Так, уверен, что ты, алгобот, уже заметил. Но это обломок, обломок рухле, рухляди. Прямое нарушение раздела ЕЗАКОНа 572 Б. В народе называемого никакого хлама. И мы должны строго придерживаться буквы закона. Я полагаю, ты справишься. Ну, что тут опять? Э -э о, тут хитрое такое. Блин, а функция только одна. Скорее всего, там появятся еще функции. Но, но это, скорее всего, где-то там. Короче. Э давайте, опять-таки, по старому алгоритму делаю. То есть, я пока решаю в лоб. А вам советую, если вам понравится, подумать над какими-то крутыми решениями так э, направо, направо повернул прямо налево повернул прямо потом опять направо повернул прямо потом взять ящик этом развернуться налево потом Прямо. Правильно, потом опять налево, потом прямо, потом направо, потом прямо. Фу, я уже запутался. Где я тут? Направо, прямо. Налево, прямо. Закончились. Ну что ж, ищем ищем аналогичные. Так, вот, мне кажется. Прямо, налево, прямо. Прямо, налево, прямо. Так, прямо, налево, прямо, направо. Прямо, налево, прямо, направо. И прямо. Во! Вот эту последовательность можно. Прямо, налево, сейчас, прямо, налево, прямо, направо, прямо. Так, смотрим тут. Прямо, прямо, налево, прямо, направо, прямо. О, и тут подождите. Прямо налево, прямо направо. А, тут все. все. Знаешь, заменяем сколько? Раз, два, три, четыре, пять команд. Вот эти раз, два, три, четыре, пять. Вот эти пять заменяем. Раз, два, три, четыре, пять. Вытягиваем функцию сюда и тут. Раз, два, три, четыре, пять. Только где это он окажется? Давайте я запущу, посмотрим. Так, делает... Выполняется функция. Идем. Теперь опять фут. Опля, не туда. Не туда. А! еще раз что- то а как то можно интересно а вот вот вот смотрите вот по шагам делаем получается идем прямо дальше что развернулись налево выполнили фон прямо и теперь получается налево почему налево надо было направо, блин, точно. А, как, а как отменить? О, и можно увеличить скорость, вот, вот так. Вот. Ага, значит, значит, тут чуть-чуть неправильно. Давайте уберем. А ост остановить надо и убрать эту функцию. И Давайте. Функция выполнилась, знаешь, развернулись. И теперь нам надо куда? Нам надо прямо. Прямо. Дальше. Направо. А, тут налево было. Вон оно что. Так. Прямо направо. Прямо. Налево. Прямо направо. Прямо сбросить груз и развернуться налево. Опачки, не хватает одной команды. Ай-яй-яй-яй-яй, не дошел. Значит, что-то... Знаешь, можно какие-то... Какие-то действия... Надо подумать. Ищем последовательность. Прямо. Пр... Вот, прямо. Налево. Прямо, направо. Ну, так вот же они, правильно? А ну-ка, давайте попробую удалить. Раз. Вот, надо остановить. Раз, два, три, четыре... Вот так вот, по-моему. До да, А, все, о, все, нормально. Сбросил, да, и, и последнюю. Вот так вот, да, чуть-чуть я ошибся. Ну, не знаю, вроде интересно. Вроде интересно, сейчас посмотрим еще, что там в следующем уровне будет. На это бараклишка никто больше не наткнется. Неплохой результат. Как жаль, что нету зрителей. Ну как-то нету. Сейчас стрим смотрю. Ой, запись смотрят. Есть зрители. Ё-моё, смотрите, за 13 команд можно сделать. А я за 18. Да. Неэкономно я расходую ресурсы. Так, что тут? Слушай, по поводу того дроида, которого ты выкинул недавно. Это ведь был не конструктор трон с ядерным двигателем. Это ведь был не конструктор трон с ядерным двигателем. А Чипенцам вроде, вроде него нечего делать на борту. Эти ядерные носители меня уже порядком утомили. Да, так что же, отлично шикарная работа. Ладно, мы не можем целый день чесать языки. У них есть языки? Алгобот за работу. Ага. <к Paige> ну здесь. Что у нас здесь? Прямо-прямо. Можно, в принципе, прямо-прямо. Повесить на функцию. Давайте. Давайте вот так вот. Прямо-прямо. Есть. Дальше повернем налево. Потом опять функция. Прямо-прямо. Потом повернем направо. Потом опять. Прямо-прямо. Потом повернем налево. Потом опять. Прямо-прямо. Потом повернем налево, нажмем кнопку, там же надо еще ящик взять. Ладно, нажмем кнопку, это я поверну налево, теперь развернусь направо, возьму ящик, развернусь, прямо-прямо, налево. Прямо, прямо И направо И все, влезли в линию Ну, сейчас посмотрим, что получится Ой А, не надо было брать Я просто кнопку нажал, все Значит Значит Вот это И вот это удаляем Тут я налево получается, значит надо еще раз налево повернуть, а это удалим. А ну-ка пробуем. Ну. Повернул я направо. Если я еще одну функцию вставлю. Он подвинется сюда. Ну да. Короче, нужно что-то оптимизировать. Давайте посмотрим, что можно оптимизировать. Смотрите, есть... А, вот, смотрите, есть после практически каждой во использовании функции нам надо поворачивать налево, налево, налево, налево, а вот тут направо, а вот там тоже налево. Ну-ка, давайте попробуем. Попробуем оптимизировать. Вот налево. Значит, это удаляем. А вместо этой f 2 вперед. Дальше. Вот функция. Это удаляем. И это удаляем. Там, где налево, мы удаляем. Тут тоже налево. А ну-ка. Опа, опа, опа, вот тут он Вот тут он Что-то не то Вот он идет прямо Прямо Ага, там налево не надо Там значит надо не функцию, надо просто <coughs> Два раза вперед Ладно Раз Два, эту функцию удаляю. Значит, он два раза вперед Направо повернул И потом два раза вперед Налево повернул Раз вперед Два вперед И направо Блин, при... вот уже, уже Видите, уже Уже головоломка Ну, не, не особо головоломка, но Вот, смотрите, мне одного не хватило Надо оптимизировать что тут еще можно оптимизировать а если вот это вперед вперед направо вперед вперед направо вперед вперед направо а вот здесь у нас налево блин а вот здесь вперед вперед а, а что мы делаем вперед так кажется кажется смотрите можно по можно посмотрите, вот две последовательности. После того, как налево прочь, идем прямо-прямо, потом направо. Прямо давайте попробуем. Так, давайте тут что у нас? Эм, добавляем прямо, прямо. И направо. И здесь точ точно так же. Прямо-прямо и направо. Это удаляем. Соответственно, что у нас здесь? А, вот еще. Прямо-прямо и направо. Все тоже прямо-прямо и направо. Да, значит, вот это удаляем. А вот эти две функции надо заменить на вот эту последовательность. Значит, вперед. Вперед. Налево. Дальше вперед вперед налево во по идее так а ну-ка о нормалек смотрите оптимизировал стоп стоп есть выполняем по я понеслась Ну, выполнил нормалек. Пардон, для абсолютной полной ясности, тот дроид на ядерном топливе действительно был нерабочим. Да, ну, по большей части. Так, старичок, тогда это объясняет. То есть супер. Хорошо, не о чем беспокоиться. Опа, получил достижение. Просто еще один уровень. Так, подождите-ка. Лучший результат 18 мой, а целевой... 13, круто, там за 13 команд можно сделать, прикольно. Получается, я сейчас на новый уровень, да? Ну, я думаю, на этом все. Алгобот это радиоотсек, где мы храним ядерные отходы. Свинцовая обшивка, высшая степень защиты, печальное место. Этот терминал неисправен, возможно, радиация просачивается через защиту. Перемещай мусор по конвейеру, затем взгляни на терминал. Может, получится его починить. Так, ну ладно, вроде все. Дальше я не буду. Дальше не буду. Давайте посмотрим, до какого уровня я дошел. Ай-яй-яй. Смотрите-ка. Следующий уровень я пройду... И получится я окажусь на новом-новом отсеке. То есть я начинал отсюда. Ну, если вам интересно, то я думаю, вы сами тут все пройдете. В принципе, все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.